ну что привет дизайн как свежее утро пейзаж это второй вариант на светлом фоне что же я делаю посередине надуваю градиент розовой пастелью сверху окрашиваю фиолетовой пастелью создавая рассвет возможно у вас будут другие сочетания цветов далее кладу трафарет круп, это будет солнце, окрашиваю его белой краской, окрашиваю плотно, в каких-то местах более плотнее, для того чтобы это выглядело более естественно, теперь снимаю трафарет и пройдусь аэрографом по краю своего солнышка для того чтобы солнце не имело четких границ в природе такого не бывает далее беру трафарет с травинками это какие-то колоски из коллекции лес вы можете взять любые другие какие у вас есть окрашиваю черной краской Добавляю с другой стороны травинки иного типа. Когда прикладываете трафарет, не прижимайте его полностью. Вам достаточно прижать к площади ногтевой пластины только края рисунка трафарета, его дизайна. Окрашиваю также черной краской совсем немного пройдусь градиентом по краю ноготочка и так выглядит очень очень очень правдоподобно но ну, на мой взгляд мне не мне не хватает в этом пейзаже птицы я добавляю пролетающую птицу из коллекции птицы вот и все дизайн готов Подписывайтесь на мой канал. Включайте уведомления, чтобы получать новости о новых мастер-классах. Впереди много интересного, а также прямых эфиров. Всего хорошего! С вами была Алферова Анна.